с вами разбираем расписание, как каким оно должно быть, да, то есть что в это расписание входит. Есть четыре составляющие расписания Это подготовка. Это прям вот прям ну очень сильный инструмент, который вот прям отдельный модуль, да? то есть мы этому посвятим прям конкретный модуль, прям это очень важно. Следующим образом это, кстати, подготовка. Вот ваша подготовка может занять столько, сколько вам необходимо, да, то есть это может занять месяц, это может занять год, а, знаете, многие из вас, вот, вот все, что вы уже пережили в сетевом маркетинг, для многих из вас это станет подготовкой. Но в любом случае вы должны к этой подготовке относиться очень серьезно, и эта подготовка должна занять столько времени, насколько это необходимо вам. Но без подготовки вы не приступаете, в принципе, к работе ни на секунду. Ну то есть вот к этому к этой крестовой крестовому подходу не приступаете. И Первые 10 дней, да, то есть вот после подготовки, как только вы подготовились, вы запланировали, многие, кстати, планируют, там, уходят в отпуск, да, то есть кто кто за собой замечал, вот, на протяжении всей карьеры в сетевом маркетинге, кто-то ждал отпуска, и вот я в отпуске сейчас 30 дней, как стартану. Как сделаю результат вот в этот момент мне нужно сделать результат и по итогу пшики-пшейки по итогу ничего не происходило 30 дней пролетали выхожу на работу ну и ладно ну и ладно фу. Так, уходи, иди иди жир уходи жир да то есть но идеально идеально если вы подготовитесь и отведете действительно 30 дней 30-31 день конкретно вот к этому и когда мы будем говорить о подготовке вы будете знать что для этого нужно с кем нужно поговорить как нужно поговорить и так далее первые 10 дней Первые 10 дней – это вот один из самых основных. Вот в первые 10 дней вам нужно провести настолько много встреч, консультаций. То есть вот главное, главная встреча – это тет, -а тет То есть это может быть видеоконференция, если вы по скайпу там, либо же личные встречи. Никаких созвонов, никаких звонков. Вот личные встречи. Вам нужно их провести настолько много, насколько это физически вообще реально. Да? То есть вот первые 10 дней – это прям кардинально... Основное по встречам. Вторая десятка, да, то есть вторая десятка, вы продолжаете проводить встречи, но уже продолжаете, начинаете делать второе касание с теми людьми, которые вы касались в первые 10 дней. Да, то есть, так сказать, продолжаете солить, либо продолжаете сеять семена для того, чтобы они прорастали. А третья десятка, вы уже там работаете над закрытием возражений, закрытием сделки, то есть вы делаете максимально все для того, чтобы люди приняли решение присоединиться к вам, либо стать вашим клиентом, либо стать вашим партнером.